Новейшее оборудование, лазерные технологии, одноразовый инструмент и высокопрофессиональный коллектив – это слагаемые успешного лечения больных в хирургическом отделении медицинского центра Рашида Пашаевича Аскерханова. Малотравматичные эндоскопические вмешательства пациентов с абдоминальными, таракальными, урологическими и гинекологическими заболеваниями позволяют в кратчайшие сроки вернуть им радость жизни. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам в медицинский центр имени Рашида Пашаевича Аскерханова.